Я могу дать вам сегодня специальное заклинание, которое может помочь вам до следующей недели привлечь жизнь в материальное благополучие. Как с ним работать? Берете четки, Ох, какие четкие, большие. Берете четкие, 108 раз... Это я специально принес янтарные дорогие четки. Мне их подарили ученики школы, вы представляете? Спасибо, дорогие ученики школы. Итак, и читайте, читайте в чистом пространстве, читайте круг четок, вот тут словесную мантру, которую я сейчас вам дам. Чем отличаются мантры от вот этих заклинаний? Мантры от заклинаний отличаются тем, что в мантрах есть упоминание божества, и это настраивает сначала на божество, а потом на энергию, как бы на канал. А здесь прямое подключение к каналу через вот эти слоги. Здесь нет ни упоминаний божества. Я вам могу сказать, что ни одно из слов, которые есть в заклинании, не соответствует ничему, что есть в каком-либо языке. В разных языках, возможно, будут эти слога, и возможно... а шиши – это еще и маленькие гроши на русском языке. Да? То есть, возможно, вот эти, вот эти слова или слоги, они будут что-то напоминать, на самом деле они ничего не будут обозначать. Вы их просто читаете, они будут работать гораздо мощнее, если вы являетесь учениками школы Кайлас. Если вы не являетесь учениками школы Кайлас, они все равно будут работать. Итак, давайте я сегодня дам. <coughs> итак, итак, что-нибудь сейчас найду. Материальный рост, много денег, высокий достаток и доход быстро. Пишем. Он я цитата. Он я цитата сышила. Он я цитата сышила и джаибла. Ом я цитата сашила и джаи бла. И джаи бла. Ом я цитата сашила и джаи бла. Конец. Вот представляете? А? Ом я цитата сашила и джаи бла. Если вы утром будете вот это читать. Просто бла. Если вы утром вот это будете читать каждое утро, то до пятницы заработать заработаете эти деньги, которых вам хватит, чтобы вы заплатили даже в случае, если у вас ничего не предвещает какого-либо дохода. С утра, вечером, как хотите. Два раза быстрее будет работать. Какие я вам дам заклинания? вам дам заклинания из 100 штук. Какие? И там обретение красивого тела, и там могущество, и убирание каких-то там, каких там порчи из глазов. Я могу прочитать вам. Вот. <клышленный> Очищает чакры, очищает энергококон, увеличивает энергию человека. От депрессии, страха, панических атак. Необыкновенное везение, радость, счастливую жизнь человеку дает. Очарование человека стать знаменитым среди людей артистом, обрести любовь, уважение повсеместно навсегда. От зла, духа, врагов, магии, влияния, невезения, зглаза, порчи зла, защищает энерговлияние, вампиризма, неприятности, невезения, долгов, проклятий, магии, негативного влияния планеты людей, подчинить врагов, убрать сложности в своей жизни, обрести широкую известность. Убирать неприятности, устранять страдания в жизни, обретение мудрости. Приходят ответы на вопросы, увеличение дохода, победа, введение своего бизнеса, накопление денег, обретение красивой внешности, обретение везения в жизни. И вот таких 100 штук. 100 штук. И они для всего и от всего. Причем они работают быстрее в сотни раз, а то и в тысячу раз, чем любые мантры 200 взятые. То есть утром читайте, выходите на улицу, 6 часов после чтения должен быть результат.